Патроны сверлильные, тип 10-20, трехкулачковые с ключом предназначены для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком и установки на станки и дрели. Различаются по диапазону зажимаемого инструмента до 6, до 10, до 13, до 16, до 20 мм и различными посадками на укороченные инструментальные конусы МОРЗе В10, В12, В16, В18, В22, соответствующие ГОСТу. Для установки в станки применяются различные оправки. Инструмент зажимается ключом. Патроны хорошо центрируют инструмент и надежно удерживают его при работе. Быстрая смена инструмента экономит рабочее время.